Игорь Мерлин представляет Привет, дорогие друзья! С вами Игорь Мерлин и сегодня мы с вами поговорим Про 17 денежных законов Но прежде чем говорить нам Про какие-то денежные законы Сначала мы поговорим о том Вообще, что такое деньги И также мы поговорим, что будет Если не соблюдать законов денег Ну и, конечно, я вам расскажу Все 17 законов мы их пройдем один за другим, 17 денежных законов. И в конце, по нашему бразильскому обычаю, я, конечно, скажу свои пожелания. Будет такая медитативная практика. Итак, дорогие друзья, начнем с главного. Что же такое деньги? Деньги – это, вы, наверное, уже знаете, деньги – это энергия. Деньги – это это то, что мы с вами каким-то образом переносим из внешнего мира внутренний и внутреннего во внешний. Вы скажете, Мэр, что ж ты так как-то сложно?". Сейчас расскажу. Я вам сейчас объясню очень просто, так как я обычно объясняю своим ученикам на своих занятиях, что такое деньги, почему деньги нет. Например. Вы хотите купить автомобиль, но вы не умеете работать на станке контактной сварки, не умеете там соединять электро-какие-то штуки, собирать ключами гаечными, не умеете Но зато вы умеете что-то другое, гадать на картах того или проводить прямые эфиры в интернете. Что-то вы умеете. И что получается в итоге? В итоге то, что я, например, умею, люди, которым это помогло, которые получили результат, они что делают? Они делятся со мной, но они чем могут поделиться? Если он умеет, например, производить веники, веников мне столько не надо. И он отдает эквивалент затраченной мною энергии не вениками, а неким посредникам. То есть деньги являются неким как бы посредником между людьми. Другими словами, то, что я произвожу, я трансформирую в некий эквивалент энергии в деньги. То есть пачечка денег никогда не помешает. И делюсь этой пачечкой, например, покупаю там квартиру, покупаю себе там какие-то полезные вещи, меняя вот эту энергию на то, что есть у данных людей, то, что они умеют делать лучше всего. И получается такой обмен. Но вы тогда спросите, мэр ты говорил, что какое-то внутреннее, внешнее, что за хрень? А дело в чем, дело в том, что энергия она везде, она везде. И деньги, например, как проще понять, каким образом деньги внешние переводят во внутренние? Ну, например, вы давно хотели купить себе эм, книгу, книгу. Вы купили ее, вы ее взяли в руки, открыли где-то книги, рукой не достану. Вы купили эту книгу, ее открыли, прям листок за листком открываете и смотрите, вау! И что произошло? Произошло, что как бы энергия этой книги, она перешла внутрь вас. Понимаете? Понимаете? И также, когда вам говорят, если ты что-то делаешь, обязательно делай это с любовью. И когда вы делаете это с любовью, то что происходит? Правильно, вы как бы передаете другим людям то, что вы имеете хорошо делать. Нормально? Вот, в принципе, коротко о том, что же такое деньги и почему это энергия. И вот, дорогие друзья, мы переходим к следующему пункту нашего марнизонского балета. И в этом балете у нас... Ой, не хотелось бы, конечно, вам говорить это, но придется. Что будет, если не соблюдать законов денег? Ну, вы, наверное, скажете, посадят в тюрьму, да, еще что-то, еще что-то, накажут, штраф выпишут, в конце концов, помню, возможно, даже и ногами. Но на самом деле, дорогие друзья, есть вещи более высокого порядка. Что это за вещи более высокого порядка? Это то, когда мы получаем так называемую обратку. Не соблюдая закон, мы, законы денег, мы получаем свою жизнь, ну давайте так назовем, кучу всяких проблем, не соблюдая эти денежные законы. И когда я буду Каждый закон мы сегодня обсосем со всех сторон. Пройдем, посмотрим, что там в этом законе, как он работает, для чего он служит. И вы увидите, что многие, скорее всего половину, не соблюдаете денежных законов. К чему это ведет? Это ведет к тому, что по жизни начинают образовываться различные преграды, которые держат наш денежный потолок, например нормально, не соблюдая законы, можно получить себе кучу разных как внутренних преград и блоков, так и внешних. И как это происходит на вашем личном примере, вы почувствуете, когда мы будем сегодня проходить все эти 17 денежных Привет, да? И, казалось бы, Чего, проще? Чего же проще? Мы просто берем, рассказываем про законы, и все становится на места. Не совсем, дорогие друзья, здесь в моем повествовании будет небольшая такая особенность. Вы, дорогие друзья, можете вот то, что я рассказываю, слушать и смотреть с закрытыми глазами. Другими словами, чтобы вас не отвлекали какие-то факторы, я понимаю, если вы едете за рулем, или вы сейчас в кино находитесь, или в театре, понятное дело, что не надо закрывать глаза, если это безопасно для вас, то это лучше сделать. Я буду рассказывать таким образом, не то чтобы вас убаюкивать, а я буду помогать вам прочувствовать каждый из этих законов как он работает, на чем он основан, какие есть подводные камни, как его надо собирать. Вот это я буду все рассказывать, и желательно, чтобы вы в этот момент не отвлекались от моего поэзирования. Хорошо. Меня зовут Игорь Мерлин. Я системный эксперт по масштабированию доходов, системный аналитик с 25-летним стажем.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 Записывайтесь на бесплатную диагностику по ссылке под этим видео. Итак, дорогие друзья, мы приступаем к этим самым 17 денежных законам. Они не обязательно пронумерованы в порядке какой-то важности, значимости. Ну вот то, что вы сейчас услышите, возможно, вы никогда не слышите. Итак, начнем. Первый в моем списке – это закон воды. Что такое закон воды? Закон воды он говорит, что всегда слив… Мы сейчас говорим, имеем в виду денежный поток, не сами деньги, как бумажные носители, а денежный поток и денежную мерку. Этот закон, первый закон воды, говорит о том, что слив всегда происходит на нижних чакрах. Ну, про чакры не все знают, не все хотят даже знать. Я объясню так. А вот, знаете, как говорили раньше, низменные поступки, там, низменные мысли. Что такое низменное? Что-то там снизу, да? А что у нас там снизу? Что-то есть. Да незменное в данном случае имел иметь в виду на низких чакрах, на нижних чакрах, начиная с первой чакры Мулатхары, с красного, красного, цвета. То есть какие-то наши инстинкты, скажем так, какие-то вот захотел а, а, купил вот это что-то сделал. и вот этот слив денежной энергии происходит вот на этих покупках. И на этих действиях, которые ведут к потере денежной энергии, именно на тех вот, э, низких чакрах, ну, первая чакра, вторая чакра, третья чакра, вы, наверное, не буду рассказывать это долго. Другими словами, это происходит как бы помимо вашей воли. То есть купил, пришел, зачем я это купил, непонятно. То есть как бы вот такая спонтанность. И закон воды, первый закон воды, Говорит о том, что вот эти все сливы происходят именно вот так, когда мы вот, вот этой спонтанности покупаем вещи, которые нам не нужны, и делаем то, что нам вообще с побед не надо. Нормально? Когда я пойду дальше по законам, вы увидите, что там есть связь. Вот всех связь всех этих 17 законов. Второе. Закон обратной связи. Законом. Это не кармический закон бумеранга, друзья, нет. Буквально недавно я проводил прямой эфир по кармическим законам, но это немножко другое. Что значит закон обратной связи? Закон обратной связи говорит о том, что чем больше тратишь пустую, тем больше притягивается трат и долгов. Заметили? Теперь связь с первым законом, законом воды, что вот, вот, угу. купил машину, она мне ну, нафиг не нужна, или купил там что-то такое непонятное. И чем, чем ярче вот эти предметы, которые вы покупаете, или которыми вы начинаете обладать, тем больше проявляется закон по поводу того, что тратишь пустую, и чем больше тратишь пустую, тем больше притягивается других трат и еще и долгов. Вот. Например, ну вот простой пример, кто-то взял, обычный человек, у которого зарплата 20 тысяч, он себе купил новый iPhone там за 160 тысяч. Зачем ему этот iPhone? Непонятно. И вот это, мало того, что он взял кредит под этот iPhone, а... Что получилось на энергетическом уровне? Он совершил трату, несопоставимую с его денежными возможностями. Я понимаю, когда это бизнес, когда мы вкладываем и берем кредит, например, под бизнес, под товар, товарный кредит, еще что-то. Это одно. Но когда просто для того, чтобы некоторые на последние деньги и набирают кредитов, максимум, чтобы купить какую-то дорогую машину. Ну, хорошо. Это какой-то какой эффект. Понимаете, да, первый закон, ну, такой приземленный, да, вот купить себе дорогую, зачем дорогую, роскошь, вот это зачем, непонятно. И вот здесь уже начинается вами просматриваться вот эта связь между законом. Итак, первый закон – это закон воды, второй закон, я вам сказал обратной связи, чем больше делаем каких-то, Каких-то трат, тем больше притягиваются от, от пустых, таких ненужных а, тратим пустые, тем больше притягивается долгов и больше притягивается всяких еще более ненужных трат. Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо купить что-нибудь ненужное. Помните, как мудчина? С этим понятно. А, давайте и так спросим, друзья. Вот э, сейчас я вам рассказал уже вот это. Поставьте, пожалуйста, в чатах двоечку, если вы вспомнили, что в вашей жизни нечто подобное происходило. Когда вы как-то спонтанно что-то купили, это потянуло за собой другие расходы, еще какие-то расходы, и в результате деньги ушли, а толпы не получили. Так обычно происходит с людьми, у которых маленький денежный эквивалент, ну, скажем так, доход, да, маленький и от зарплаты до зарплаты, когда этот человек не может дожить, он там занимает деньги, занимает деньги. А что такое занимает деньги в своих друзей? Это значит, что когда он получит следующую зарплату, он опять отдаст большую часть зарплаты и опять немножко останется. И опять начнет занимать, ему захочется занять еще больше. То есть вот такие вот. вот такие. Спасибо за двоечки, спасибо, друзья. Все по-честному. Вот. приходим переходим к третьему закону видите вот все-таки это работает переходим к третьему закону и третий закон денег это закон любви я скажу нет что любовь за деньги нет дорогие друзья закон любви денежный закон любви он говорит о следующем он говорит о тем о том что чем чем больше вы транслируете пользу для других людей тем больше это привлекает денежные потоки. Ну, например, художник пишет картины свои какие-то. Чем больше привлекает он своим картинам, тем больше он привлекает к себе денежные потоки. Приходят там всякие меценаты, открываются выставки. Ну, такой пример очень простенький. Понятно. Закон любви. Еще раз скажу. Польза для других привлекает денежный поток. Четвертое. А есть еще закон обратной связи, обрат, закон обратной связи 2. Что это за закон? Это закон, который говорит, что правильные траты и покупки притягивают денежные покупки. То есть это закон наоборот. То есть когда было, что нехорошие всякие спонтанные покупки привлекают долги, а именно правильные покупки привлекают денежный поток. Почему? Ну вот, например, вам необходимо заниматься профессиональной деятельностью. И можно, конечно, покупать китайский инструмент дешевый, который стоит дешево, и каждый день менять напильники. Вот. А можно купить инструмент, дорогой, например, для себя любимого, и он прослужит вам долго. И мало того, что вы получите от этого удовольствие, а раз вы получаете удовольствие, не будете плеваться, что у вас каждый день ломается напильник или сверло грубо ну, говоря. А вот это внутреннее состояние, состояние удовлетворения, состояние вот этого кайфа, когда вы заняты своим делом и получаете от этого удовольствие. Не не получаете отсюда источник раздражения, да, когда вас раздражает, а получаете источник удовольствия. Прям пилите этим напильником, и прям так вот, так все это хорошо, туда-сюда, обратно всем вокруг приятно. Да. Ну, я, конечно, прикалываюсь, дорогие друзья, для того, чтобы попроще как-то объяснить, рассказать, что это оттуда вечером. Понятно. Это был четвертый. Пятый закон – это закон умножения. Закон умножения – это денежный закон следующий. Сейчас вы знаете, вспомните, что происходило у вас с вами. Этот закон говорит о том, что плюсы и минусы доходов всегда умножаются. Но это говорит о том, что бедные становятся беднее, а богатые становятся богаче. То есть вот это, вот это закон умножения. Слышали про такое: бедные становятся беднее, а богатые становятся богаче. Потому что вот как только вы начали получать доходы больше больше, испытываете от этого удовольствие, кайф, то к вам и начинают приходить все больше больше доходов. А если человек какой-то, нигде, конечно, работает, например, на нелюбимой работе, ему в тягость, у него постоянно будут проблемы с деньгами. Ну, то зарплату, то какую-то надо выплатить еще, то ребенку в школу отдать за школу, то сломалась там 20-летней давности машина его, то там, ну, то есть постоянно они притягивают, умножают вот эти вещи. Потому какой вывод идет отсюда из сможет. и увеличивать количество и качество и количество и качество того, каким образом вы этот денежный поток расходите. Дальше, шестое. Закон разделения или закон диверсификации. Умное слово. Какое-то закон разделения означает, что необходимо разделять денежные потоки. Те, которые приносят вам, и те, которые забирают денежный поток. Ну, если проще сказать, и по-русски, нельзя складывать все яйца в одну корзину. Диверсификация – это разделение, как бы, разделение рисков. Ну, например, вложили там, в акции, вложили в производство и вложили в себя любых. Да, вот три. Если вложили в производство – что-то, оно сгорело, да, ничего не осталось. Или вложили в акции, акции упали, а остальное нормально, понимаете? Да? То есть вот нужно всегда понимать, что как минимум, три, как минимум три ноги – это одна из основ инвестирования, что необходимо инвестировать сразу в несколько. Ну, один из наставников мне это объяснял следующим образом. Где у нас экспонат? На выставке Ван Глога я главный экспонат. Так вот, вот у нас есть стол. Так, прозрачно, вот у нас есть стол. стол. Если этот стол будет стоять на одной ножке, то он будет неустойчив. Правильно? Вот. Если будет стоять на двух ножках, то уже как-то более-менее. Если на трех, то практически он будет устойчивый. Видите, он на трех уже не падает. А также 4, 5, 10 нож. Это означает, что когда мы проводим диверсификацию, то есть разделение, мы как бы уменьшаем риски. Нормально? Хорошо. Продолжаем, дорогие друзья. Следующий, седьмой закон. Это закон, который называется «Закон правильных мыслей». Что такое закон правильных мыслей? Это означает, что нет деньги… Я всегда это повторяю каждый раз на занятиях. там, где вы видите мои видео, в социальных сетях, мы все время говорю следующее, что деньги рождаются в головах. Разруха не в сортирах, а разруха в головах. Говорил профессор Преображенский. Помните, да? Другими словами, правильные мысли – знаете, наверное, даже надо провести занятия по правильным мыслям. Я, наверное, один из прыжных эфиров проведу по правильным мыслям. Что такое правильные мысли и как можно их тренировать. Это можно тренировать. Вы думаете, что мысли сами какие-то лезут в голову? Да, лезут в голову, но можно натренироваться, что у вас будет большинство мыслей правильнее приходить. А как работает закон? правильных мыслей, он работает следующим образом. Чем более правильно вы мыслите, тем больше это притягивает доход. Ну, первый лайфхак какой? Что необходимо мыслить более глобально. То есть более глобально мыслить – это более правильно, чем более мелко. Думать не о том, как приобрести руль от велосипеда, а о том, как получить себе во владение велосипедный завод, когда там будет и руль и велосипеды, что хочешь. Понятно? То есть вот закон правильных мыслей. Восьмое. Закон концентрации. Значит, а, а, что говорит этот закон? Так как я сегодня вам рассказывал про то, что такое деньги, что такое... Энергия, что деньги это энергия и так далее. И вот представьте, что денежная энергия это некая вода. Некая вода. И представьте, что есть человек, он очень мудрый, он очень прям такой начитанный-начитанный. У него есть емкость с водой, и он эту воду разбрызгивает по двору. Он хочет, например, там что-то помыть. Но он ее разбрызгивает в разные стороны. И никуда эта вода, во-первых, она вся высохнет, а во-вторых, он ничего не поможет. Но если у вас есть специальное устройство со шлангом, например, то что вы можете? Вы можете эту струю сконцентрировать и помыть именно то, что вам надо. Да? Понимаете, о чем я говорю? То есть способность концентрации, она всегда приносит доход. Много очень людей. Я, чтобы вы знали, провожу множество консультаций, личное сопровождение предпринимателям и людям, которые хотят умножить свои доходы. Кстати, если вы хотите каким-то образом попасть ко мне на диагностическую консультацию, вы можете записаться. Эту консультацию вы можете увидеть, зайдете во всех соцсетях, вы можете увидеть под этим видео на ютубе, либо если вы э, на, в инстаграме зайдете в шапку профиля, там ссылка, э, тап и там есть много чего, и координаты, может, как со мной связаться и так далее. Можете это сделать, или в личку написать, как вам в YouTube. Понятно. Так вот, когда вы концентрируетесь, я говорю, что многие люди приходят расфокусированы. Не потому, что они плохие. Говорят, ну как же так, я умная, я там у меня там куча образований, а ничего деньги не приходят. Стоит только сконцентрировать в правильном направлении. Вот здесь еще, помните, мы, есть один из законов про правильные мысли. А здесь закон концентрации, что когда мы сконцентрированы, к нам приходит деньги поток. Когда мы расфокусированы, размыты. Денежный поток к нам не приходит. Вот это надо запомнить. Поэтому концентрация ведет к увеличению денежного потока. Ну понятно, если человек думает о манне небесной, как бы она упала, или про выигрыш в лотерею, то, или, или думает про то, скорее бы уйти на пенсию, то знаете, о чем я. Вот. А до пенсии еще 20 лет с лишним то эта расфокусировка, она не принесет. Если человек концентрируется на том, например, что он хочет жить лучше, что надо для того, чтобы жить лучше? Необходимо получить в свою жизнь определенные доходы, определенного вида, определенного количества, качества, определенным образом высвободить свое время для того, чтобы было время, куда тратить, и на, на что и когда эти деньги. То есть человек концентрируется и сконцентрировавшись, он говорит, а, вот все, вот это делаю. И начинает это делать. Понимаете, да? Даже, как говорится, капля воды камень точит, потому что сконцентрированный, вот этот, это воздействие сконцентрировано в одну точку. Вода камень точит. точит, точит камень. То есть кап-кап-кап-кап из ясных глаз Маруси Капают прямо на копье, да? Слезы. Понятно, да? То есть вот этот закон об этом говорит. Это восьмой закон был закон концентрации. Девятый закон – закон притяжения. Ну, все уже знаете, что закон притяжения – это простой закон. Подобное притягивает подобное. Вот. И а, как раз а, что значит «подобное притягивает подобное»? Это похоже на то, как я вам уже говорил, богатый становится богаче, бедный беднее. Вот здесь это проявляется немножко с другой стороны. Здесь проявляется таким образом, что если вы заняты, например, какой-то деятельностью, то, скорее всего, к вам притягиваются люди, которые занимаются подобной деятельностью. Соответственно, и вы притягиваетесь к тем людям, которые заняты какой-то соответствующей деятельностью, подобной, похожей на вашу. То же самое и с деньгами. Когда человек, например, сконцентрирован, помните закон, он хочет получить больше доходов. Что он делает? Он предпринимает шаги для того, чтобы увеличить свои денежные поступления. В результате он знакомится с людьми, Начинает взаимодействовать с такими же, которые тоже стремятся к тому. -то. Есть другие люди, например, человек, который думает мало о чем и там, посещает разные заведения, бухает там и так далее. Что происходит с ним? Он притягивается к тем заведениям, где собираются такие же люди, которые такой же образ жизни любят. Понимаете, о чем я? То есть закон притяжения, он работает в разных, ну, не только с деньгами, но с деньгами в том числе. Если человек, например, стремится получить там, от жизни дополнительные какие-то бонусы, получить доходы, что-то узнать, куда-то он стремится, то ему надо общаться вот с этими людьми и начинают притягиваться такие же люди, как он. Если же человек бухает или бомжует, то к нему притягиваются такие же, как он. И он притягивается к нему. Такое взаимная Любовь. Любовь взаимная. Понятно? Дальше. Пятый закон. Закон страха. Что такое закон страха? Закон страха... Это закон, который говорит о том, что когда человек в страхе, у него деньги уходят, не и к нему деньги не приходят. Я вам рекомендовал слышать закрытыми глазами. вот. И если вы сейчас представили ситуацию, в вашей жизни такое было, что когда жили в каком-то страхе, то сразу доходы падают, а расходы растут. Сразу вот происходит вот этот вот отток денежных потоков когда человек живет в страхе. Вспомните такие моменты. Ну, если на простом примере, что делать? На рынке торгует кто-то, и прошел слух, что идет налоговая, там, проверяет какие-то документы. Человек что делает? Он боится, он покрывает свою лавку. В этот момент что происходит? Ну, во-первых, скорее всего, и так, и так его поймают, потому что он же не убежит с товаром, да? И он записан там в каких-то э, грозбухах, книгах, вот, бухгалтерских. Все равно он никуда не денется. Это раз. А во-вторых, так как он торговлю закрыл, то в это время у него никто ничего не купит. То есть вообще все порожилось. И не только минус, но еще и огромный минус. Ну, друзья, я так примитивно объясняю, чтобы было понятно, о чем это закон. Понятно. Это закон страха. Одиннадцатый закон – Одиннадцатый закон – это закон спирали. Что значит закон спирали? Все в нашей жизни развивается по спирали. По спирали? У некоторых по кругу. У некоторых по кругу. Ну вот, смотрите, когда мы работаем с деньгами, с денежными потоками, то здесь не получается развиваться просто по кругу. Потому что ситуации одинаковых не происходит с денежным потоком. Но здесь есть, как говорится, нюансы. Что это за нюансы? Вы сейчас представили такую спираль, да, представьте, что она так расширяется, прям расширяется, расширяется, такая бесконечность это да. Но она, может быть, не такими шагами, может быть, более мелкими шагами расширяется, расширяется, расширяется. Но при определенных условиях, если не соблюдать законы, то она что начинает? Она начинает сужаться. Потом, когда вы начинаете работать с этими законами, начинаете делать то, как надо, она начинает опять расширяться, начинает Понятно, да? То есть этот закон работает в обе стороны, но развивается по спирали. Невозможно, даже если у вас ситуация сложилась такая, ну, здесь трудно объяснить это, например, количеством денег. Например, если у человека было тысяч долларов, и через год осталось 100 тысяч долларов. Казалось бы, он по кругу, да? Но на самом деле он себе купил завод, он купил себе машину, ездил отдохнул, и у него опять осталось сто тысяч долларов. Понимаете, о чем я? Или наоборот, было у человека 100 тысяч долларов наличными, через год опять 100 тысяч долларов наличными. Но у него там сгорела квартира, он разбил машину, э, заболел и еще что-то. Понимаете, то здесь не контролируем. Поэтому все время по спирали. по спирали. С этим понятно. Сейчас я посмотрю на всякий случай, если есть вопросы. Всем здравствуйте. По мелочи много нужных покупок. Теперь контролирую, Ирина. Да. Хорошо. Итак, продолжаем, дорогие друзья. Продолжаем. Мы продвигаемся дальше. Так, а, вот сейчас еще посмотрю, что у нас пишут на Facebook. Ага, на Здравствуйте, привет. Хорошо. А, так вот, дорогие друзья, значит, мы переходим к следующему закону. Был закон спирали. И теперь мой любимый закон, денежный закон, он 12 почему-то, называется закон волны. То есть закон волны. Что говорит закон волны? Закон волны говорит о том что все наши денежные процессы развиваются как, как будто это волна. Другое, другими словами, то больше, то меньше. То есть нет такого, чтобы вот терло-перло-перло терло бесконечно. На маленьком каком-то участке, отрезки это да, может быть, прет. Три года прет, но если посмотреть подальше, и посмотреть там на 10 лет, получится, что прет там медленнее кредит, там больше кредит, понимаете, да, то все равно волна какая-то есть. Здесь, когда мы пользуемся этим законом, очень важно понимать, чтобы, ну, вот так скажем, вот оси координат, вот эта ось Х горизонтальная и есть ось y, да, вертикальная. И вот эта волна, она где-то там деньги, побольше больше денег, то 100 тысяч долларов, то 20 тысяч долларов, то 30, то 150 тысяч, ну, рублей. То есть она вот там как-то... Самое главное, чтобы эта волна не заходила в ноль и даже в минус. Вот когда она в ноль и в минус, конечно, потом она вернется. Но может там годами болтаться под этой оси Х. Там где-то вот под осень Х она болтается. Понимаете, почему? Вот. Может и так быть. Нормально? Поэтому, если у вас что-то, допустим, сегодня как-то не получается, вы понимаете, что, ну, по деньгам, по денежному потоку, вы понимаете, что здесь работает закон волны, что волна в этот момент пошла вниз. Это не значит, что все это конец, конец света. Я обычно говорю, что как бы это место для разгона. То есть мы как бы разгоняемся, чтобы потом смыть еще выше. Законы очень полезный закон. Пожалуйста, дорогие друзья, помните, что это имеет место. Дальше идем. У нас на очереди 13 закон. 13 закон ⁇ это закон равновесия. Что значит закон равновесия? Закон равновесия говорит о следующем, что сила нашего намерения, ну, я люблю это слово, конкурентно или подобна денежной энергии потока, денежного потока. Как это выражается? Это выражается следующим образом. Чем больше человек хочет, чем сильнее он эту энергию из себя достает, возбуждает, тем у него больше возможностей по получению денежного потока. Некоторые скажут, да, я очень хочу 100 миллиардов евро до неба. Дело вот. Но они не приходят. Почему Мерлин? Что это такое за закон равновесия? Я так хочу. А, хотеть не значит жениться. Знаете как? Дело вот в чем. Дело в том, что помимо правильных мыслей, как мы говорили уже с вами, необходимо еще правильное действие. А здесь вступает в силу уже божественный закон, который говорит о том, что у Бога нет других рук, кроме ваших. Нет у него других людей. только вот ваши две, руки, две ноги. Он может сходить, чтобы что-то сделать. А то, что там человек думает, мечтает, это мечта. Она не подкреплена энергией. Но сейчас мы не об этом. Просто запомните, что есть такой закон, когда сила намерения конкурентна энергии денежного потока. Чем больше и сильнее вы думаете, чем мощнее вы хотите, тем больше возможностей потому что банк идет придет денежный поток. Но оно может, знаете как, может прогореть само в себе, и если человек ничего больше не делает, просто думает и мечтает, то ничего не произойдет. Нормально? Понятно? Спасибо. 14. -е. Закон эйфории. Это тоже очень важный закон, особенно предприниматели. Сейчас меня поймут. Закон эйфории. Он говорит, а, а, ну, как бы, если говорить его попроще, вот, если начали кайфовать в какой-то момент, то до физического завершения процесса сделка сорвется. Ну, грубо говоря, обрадуюсь, вот да, сейчас я выиграю батарею, раз, обоим, да. Или вот сейчас мне там, там Машка пообещала, сейчас принесет мне там, раз, она не принесла. Если вы предприниматель, то это работает следующим образом. Приходит клиент, говорит, да, мне всем нравится это и, это и это. Загружайте грузовик, я вот это возьму и вот это, и вот это. Вот это я пошел за деньгами. Уходит и больше не возвращается вообще никогда. И на телефоны не отвечает. Почему? Почему так происходит? Дело вот в том, что когда этот человек говорит, я вот это, вот это, вот это заказываю, и едет за деньгами. Что в этом случае большинство предпринимателей делают? Они начинают радоваться. Да, блин, вот сейчас, круто, сейчас он все купит, за целый месяц, ну выручку сделает, там, вау. То есть он порадовался. Что для высших сил, давайте эзотерик немножко коснемся, что это означает для высших сил? Для чего этот человек там торгует в этой лавочке? Для денег нет. Он торгует, чтобы получать кайф через деньги. Ну, не тот кайф, который некоторые подумали. Ну, имеется в виду, заработал много денег, хорошо отдохнул, поехал путешествовать или купил себе э, какой-нибудь э, компьютер супермощный или еще что-то. И что это? Это дает радость, да? Вот, дает радость, прям дает прилипсию и так далее. То есть кайф. А вселенная, когда видит, что... Вы уже и так кайф получили, а вам деньги, значит, не нужны. Поэтому, дорогие друзья, возьмите себе за правило. Возьмите себе за правило радоваться после того, как деньги поступили к вам. И вы можете ими распоряжаться. До этого момента сделка не считается законченной, завершенной. И так во всех делах. Пока к вам деньги не поступили в кошелек, или на счет, или на карточку, Никаких там вообще даже моментов идти не должно. Просто вы да, вот, знаете, что у вас есть там несколько карточек разных, разных банков. Там почему-то у меня черная. Ну, это тут. У меня еще другие случаи есть. Вот. Что как только деньги поступили на карточку, это означает, что? Это означает, что вы можете тогда радоваться. Можете тогда радоваться. Ну, если друзья, ладно. Вот. Можете тогда радоваться. Как только, вот сейчас предприниматели, э, друзья, поставьте семерочку, если у вас такое было, что клиент пришел, вроде вот сейчас купит, а потом раз, сказал, я пошел за деньгами, или я там завтра приеду, привезу, привезу телегу на нее, загружу ваши золотые персики, все это, все куплю у вас вагонами, мешками и уходит. Ага. Ну вот, пятерочки вижу. Спасибо, друзья. Спасибо. Видите? Видите, так это работает. Таким образом это работает. Привет, Ирина. Рад, рад тебя видеть. Вот. Понимаете, да? То есть вот таким образом, когда порадовались, и тоже бывает с клиентами другими, там, с учениками, говорят, вот все, я там, все, с завтрашнего дня начинаю у тебя учиться. Ну хорошо, деньги где? Все, я завтра заплачу. Завтра нет, послезавтра нет, через месяц нет. Потом да, начинает от вас прятаться. То есть вот а, это закон, который говорит о том, что эйфория, она ведет больше к уменьшению дохода. Нужно праздновать, конечно, каждую, что победует, как лайфхак. Это тоже привлекает деньги. Когда вы, когда вы празднуете свою победу, вы можете 10% от дохода, от нового дохода, который бы вы ни получили, Обязательно потратить на себя любимого или на себя любимого. Когда вы это делаете, к вам начинают приходить деньги, потому что вы получаете радость от этих денег, вы получаете кайф от этих денег, от своей деятельности. Но не то, что работают, работают, складывают кулешки, силы нет, уже здоровье по гору, но все складывают, складывают. И не получают этого кайфа. То есть мы живем для чего? Человек живет Человек ест, чтобы жить, а не живет, чтобы есть. Да? Понятно, да? Вот таким образом, дорогие друзья. Это был закон эйфории. Тоже очень люблю предприниматели, прям четко говорят, а что делать? Ну, это десятый вопрос. А, вот. Также, раз так пошла такая пьянка, друзья, значит, про себя пару слов скажу. Еще осталось несколько законов. Я занимаюсь тем, что предпринимателей, помогаю умножать доходы, а также мы разбираем по косточке жизни все, что там происходит, и полную жизненную систему. Не обязательно с предпринимателями, системе, кто хочет. Вы можете записаться ко мне на диагностическую консультацию. По ссылочке переходите, переходите в шапку профиля, если вы смотрите в Инстаграме, если вы смотрите в других соцсетях. Вконтакте там есть, на Фейсбуке есть, на Ютубе под этим видео там есть все координаты, по которым вы можете меня найти. Хорошо, и мы продвигаемся дальше. У нас уже на очереди 15 закон. 15 закон, денежный закон, очень важный закон. Он называется «Закон долга». И закон долго гласит следующее. Он говорит о том, что если у человека есть долг, и этот долг притягивает другие долги, если нет поступлений. Вот здесь тонкий момент. Это, там есть несколько похожих законов, но вот этот закон долго говорит о следующем, что если человек сидит, например, говорит, ну, я буду, вот у меня есть миллион рублей, я буду за кредит по 10 тысяч рублей в месяц проплачивать и все. И жить на эти деньги. Как только этот человек принял подобное решение, что происходит? Происходит то, что перестают к нему поступать деньги. И начинают что? Притягиваться к долги. Ну, долги притягиваются к долгам, богатству, богатство, это понятно. понятно. То есть в такие моменты, когда у вас даже есть долги, нужно все равно продолжать делать шаг. Даже есть долг, можно что делать. Есть масса способов, как можно справиться с этим. И морально, и физически по-разному. Понятно, да? Это был у нас 15 закон. 16-й 16 закон денежный закон, он называется закон оборота. Это говорит о том, что деньги всегда должны быть в обороте, всегда должны быть в обороте. Чуть сколько остановилось, это, знаете, как наверняка вы видели, когда вот в цирке ездят по вертикальной стене на мотоцикле, есть такой барабан, и они внутри него ездят, ездят, ездят, ездят, и там Центробежные силы, они помогают этот мотоцикл удерживать верх ногами. То же самое и здесь. Если этот мотоцикл остановится, он упадет, он не сможет там удержаться. То же самое с деньгами. Когда деньги у вас в обороте, когда они у вас в обороте, то они притягивают, это как водоворот, обращая деньги. То есть, не, да, конечно, дорогие друзья, Нужно, чтобы у вас в бюджете была накопительная часть, доходная, расходная, все это понятно. Но главное, чтобы у вас был некий оборот. Если этого оборота нет, то тогда что? Тогда амбар. Тогда начинают притягиваться долги, начинают притягиваться какие-то траты, все, и деньги утекают. Понятно? То есть вот это. И у нас 17 закон. Последний закон, который мы разбираем, это закон хозяина. Закон хозяина. Что значит закон хозяина? Закон хозяина означает, что хозяин тот, кто управляет денежным потоком. Если вы работаете, например, не один, если у вас есть партнер по бизнесу или в вашей семье, если вы не управляете денежными потоками, если вы не хозяин денег, то тогда вы не хозяин и тому, что можно делать с этим потоком. Знаю по себе, что когда-то отдал на откуп, ну, как говорится, по-честному, все, мы работаем вместе, там, занимаясь, вот, интернет-магазин, вот, и тупо, как бы, получал бабло с этого магазина, ничего. А потом в один прекрасный момент а, этот радостный вид, Божественно просветленный человек а, взял и решил, что это его все, я остался без магазина, без клиентской базы. Понимаете, да, то есть пароль поменял и все. И я как бы ни при чем. Нормально. Ну, теперь-то я умный. Еще умнее стал, скажем так. Вот, дорогие друзья, так что закон хозяина следующий. Обязательно участвуйте том, что связано с финансами. Будь это финансы производственные, будь это финансы личные, семейные, там еще какие-то, обязательно проявляйте участие. Это, знаете, как про политику говорят, если ты не интересуешься политикой, то она заинтересуется тобой. А один из моих наставников говорил, что если ты не работаешь на свое благосостояние, значит ты работаешь на благосостояние кого-то другого. Ну вот, дорогие друзья, я вам рассказал про все 17 законов. Сейчас я быстренько прочту. Вот у меня тут списочек где-то есть. Так, списочек, чтобы вы вспомнили, может быть, теперь можно глаза открыть. Итак, первый закон воды, второй закон обратной связи, третий закон любви, четвертый закон обратной связи 2, пятый закон умножения, шестой закон разделения, седьмой закон правильных мыслей, восьмой закон концентрации, 9 закон притяжения, десятый закон страха, одиннадцатый закон спиралей, двенадцатый закон волны, тринадцатый закон равновесия, четырнадцатый закон экфории, пятнадцатый закон долга. 16 закон оборота и 17 закон хозяина. Вот такие вот денежные законы. В принципе, все я рассказал, что хотел бы вам сегодня рассказать. И осталась медитативная практика с пожеланиями. Угу. Я вам скажу несколько пожеланий. Конечно, сегодня будут пожелания денежных. Итак, дорогие друзья. Вы можете закрыть глаза. Закройте глаза. И я буду говорить на три. Ты сам Лучший, самый счастливый, самый любимый, самый любимый, самый будущий, самый умный, самый богатый, самый справедливый человек своей всегда. в твоей Вселенной еще много-много места, много чтобы ты смог стать человеком своей мечты. И если ты женщина, то женщина своей мечты. Если ты мужчина, то мужчина своей. Я, я верю в тебя, и я верю в то, что у тебя получится. И я поддерживаю тебя в твоих начинаниях, и я поддерживаю тебя в том, что ты сможешь достичь всего чего ты хочешь ведь ты человек который достоин намного больше чем есть у тебя там. я верю в тебя у тебя все получится